Ребят, вот здесь нужно осторожнее, аккуратней, чтобы не махнуть рукой, да? Поэтому, если кто-то новичок, делайте от себя вот так. Раз, видите, я жало, вожу, поднимаю снизу вверх. А те, кто уже профи, ну, тем уже, уже не важно. У нас сегодня с вами в планах, ну, такие сардельки-кнакеры, их называют. По-немецки, бокворст, кнакерс, ну, в общем, что-то хрупающее, сочное, обжигающее. С копченостью, возможно, возможно, но, в общем, это что-то невыразимо вкусное, то, что врезается в память навсегда. Я говорю о сардельках, естественно, моя любовь. Ну, конечно, мы это будем делать в домашних условиях, и у вас, скорее всего, не будет того, что у меня вот есть, да, у такого блестящего, красивого монумента у вас точно не будет на кухне, но рекомендую, кстати. Он очень тихий и очень мощный. Модель какая-то там, я уж не помню, какой-то китай, не очень дорогой, кстати. Ну, те, что профессиональные, которые там модные в магазинах продаются, они называются профессиональными, но, поверьте, вот здесь этот enterprise система резания enterprise он гораздо лучше режет, чем какие-то модные, красивые, с модными названиями, не могу их назвать. Да, и вам еще потребуется вот такой вот... Ну, какой-то любой, какой-то блендер, вот любой блендер, но вот это один из лучших, на мой личный взгляд. Мне за рекламу его не приплачивают пока, но все равно я его рекламирую просто из добрых побуждений, потому что лучше пока не нашел. Китайцы, вот те, вот этот вон там еще китайцы у меня есть, но они хороши, только делают то же самое, а денег хотят больше. Зачем платить больше, когда есть такая пластиковая штука, она вполне справляется с одним килограммом фарша. Один килограмм фарша, что там в, итоге, в итальянце, что там в китайцы, не, не имеет значения. Возвращаемся в нашу тему. Это будут такие пухленькие, классненькие такие м -м, сарделечки. Поехали. Это будет лопаточка свиная. Понятно, что это лопаточка свиная. Вот я ее купил по акции, кстати. Очень рекомендую захаживать в магазины, покупать вот такие большие упаковки. Это я купил в минус 40%. Минус 40% от первоначальной цены, потому что купил в день окончания срока годности. И мы получили оба с продавцом большую выгоду. Объясню почему. Я получил какую выгоду? Я получил зрелое мясо. Зрелое, максимальной зрелости мясо. Продавец получил продажу, естественно. Он мне сделал скидку. Да? Я купил эту лопатку за 160 рублей. Ну, если без скидки, она там рублей, по-моему, что-то 320, что-то такое стоит, если не ошибаюсь. Ну, что такое. План действий простой. Вы берете самую мелкую решетку мясорубки. Я даже, у меня есть мельч, но я, я, я брать не стал, чтобы от вас не, не, не отрываться. <coughs> Здесь, по-моему, троечка. Да, троечка или четверочка. Измельчаешь сначала на мясорубке, чуток подмораживаешь. Ну, у меня сейчас ледяное тут на улице лежал, где-то тут около минуса. Даже может быть минус, минус один. Охлаждаешь, закидываешь блендер, второй раз измельчаешь. И у тебя получается фарш для ну, фарш-эмульсия. И потом ты можешь его засунуть, можно так сказать, в, любое, в любую оболочку. У меня это будет сегодня э, свиная черева 3436 Идеальная оболочка для любых сарделек. И буду я это делать. Смесь для кнакеров. Все просто. Мясо, вода, соль и специи. Через 50 минут, ну, все это в блендер вжить. Через 50 минут мы получим хорошие вкусные сардельки-кнакеры. Это будет очень вкусно. Кстати, те, кто не знает, зачем мы морозим фарш, перед тем, как его измельчить второй раз, да, смотрите «Пять причин брака». Ролик называется э, «Мастер-класс. Докторская. Пять причин брака». Он в двух сериях, в двух частях. Этот палец у меня больной, извините. Да, потому что причины брака всегда 5. И чтобы их обойти, мы пользуемся вот такими вот ухищрениями. Как их пройти вместе со мной шаг за шагом, я рассказываю. Смотрите. Ребята, чистый московский снежок. Я ему доверяю. Так, ну что, наша постоянная рубрика э, «Разговор с духовкой». Духовочка моя любимая, я тебя обожаю. Вот я тебе сую свои ДНК, ты, пожалуйста, там проверь все как надо. И выдай мне результат своего теста. Ребят, еще совсем я забыл про нашу новинку. Смотрите, что у меня есть. Вот как думаете, вот такая кольцевая, что за оболочка, а? Искусственная. В ней можно и вялить, и коптить, делать сардельки, делать краковскую, делать одесскую, делать суджук. Да все что угодно. Это универсальная оболочка, наша новинка, она будет в разных калибрах, и будет называться мембрин. Вот торговая марка мембрин. По крайней мере, эта кольцевая будет вот в таких гофрах продаваться. Цвет, я пока не знаю, какой цвет. Я думаю, что, возможно, розовый, возможно, коричневый. Или просто такой же прозрачный мы оставим. <coughs> вот, то есть в этой оболочке, повторюсь, можно и вялить, и коптить, и варить, и все, что хотите. Она, она ну, примерно какая-то но я нашел нового поставщика, вот, она чуть-чуть отличается от Айцел, она более прочная. И такая матовая такая, знаете, вот такая вот, знаете, матовая. Она такая как, очень похожа на, на череву натуральную. Вот, так что так. И второй вариант еще будет просто полностью прозрачный. Не матовый, а прозрачный. Посмотрим, мне пока образцы прислали, будет очень интересно. Ну что, попробуем. Какие с порочком, смотрите, какие розовенькие, упругенькие. Я, конечно, видите, уже попробовал, я не мог удержаться. Хорошо, и ведь еще у меня же есть порция в термокамере. Сейчас сгоняю, вместе попробуем. Как говорится, сгоняя кабанчиком. Ну, я не мог не показать, что у меня получается. Ну, обычная духовочка, понятно, она вкусная, она классная. Но по-нормальному, ну, по-классическому, как я считаю, они все-таки должны выглядеть вот так. Румяненькие, классные. Прям с горчичечкой, с кислокапусточкой, вообще из изумительно. Ай, смотрите, что я делаю. Прям... сочность, немножечко копченость, немножечко кардамонность, ничего лишнего. Немножечко добавил бы жирку, в остальном все прям о, о, хорошо. Ну в копченом варианте, в классическом. Прям корочка кнака. Кнакеры почему? Потому что кнакают. А? Кнакают. Вареные, смотрите, те, что лежали напротив вентилятора, немножечко подсохли. Те, что были Чуть подальше, но ну, они такие, немножко перепрелесые, но в принципе нормально, ну почему нет, да? Кнакают, нет? Тоже кнакают. М -м -м. Хочется горчички. М -м -м. Какая лучше, в принципе. Они просто разные, хотя одно все, все одинаково, да? Тут, конечно, классика. И пахнет классически, а здесь более диетически. Ммм. Ну, не к накуре, конечно. Учитывая, что у меня лопатка свиная была по 160 рублей, и учитывая, что здесь 35% воды, даже, может быть, 40 я подливал с лечебным снегом, да, вы знаете, 35%. Ладно, пускай там потери, 30%. 160 умножить на 0,3, это у нас 48 рублей. 160 минус 48 рублей, получается 110 примерно рублей туда-сюда. Ну, в общем, ну, пускай будет, ладно, 140 рублей себестоимостью, вот конечной себестоимостью, сырьевой, я получил эти сардельчики по акции. Если бы я делал это из нормальной лопатки по обычной цене, там, 300 с чем-то, 320 рублей, ну, у меня получилось бы 250. Но я считаю, что, это очень достойный результат для 250 рублей. Гляньте. 250 рублей. Раз. 250 рублей. два. Вы можете это делать сами. Главное, о чем я всегда говорю на нашем канале, и я думаю, что вы из-за этого здесь находитесь, вы можете сделать эти деликатесы, по сути, ежедневные, вкусные, простые деликатесы для обычной жизни любого человека за небольшие деньги. Все, ребят, все, что хотел, я вам показал. Будьте здоровы и делайте правильные вкусные колбасы. Единственное, о чем я вас прошу.